Привет! С центром Мальгаут вот я уже года три и вот недавно открыла для себя новые занятия, которые здесь проводятся, новые практики, тибетские техники, целительные. Первый раз пришла ради интереса или, может быть, даже по времени я ошиблась и пришла как будто бы не на то занятие и попала туда, в общем случайно. Но уже с первого занятия я поняла, что буду теперь туда обязательно приходить. Остановка невероятно прекрасная была, люди собираются, вначале все приветствуют друг друга, проходит теоретическая часть по определенным темам, и потом уже начинаются сами практики, пранаямы, мантры, и в конце это целительский сеанс. Вот это для меня было нечто новое и удивительное, когда целитель через себя проводит пациенту энергию и вдвоем они сливаются в этом потоке энергий, которые чувствуются ну, просто невероятно. Это нельзя описать, пока не почувствуешь. В общем, впервые я ощутила сразу же вибрации в теле, тело само по себе стало независимо от разума, проводить какие-то движения, либо это были маятник, потом круговые движения и так далее. Мне было очень интересно это все. Конечно, я в полном восторге. На втором сеансе я подумала, сейчас я буду держать свое тело, и, наверное, не будет на меня ничего воздействовать. Но получилось так. И второй, и третий, и четвертый раз. Ну, тут я уже <с. понимаю, что все помимо моей воли. И это бесконечно прекрасно. Буду ходить, буду дальше продолжать. Спасибо. И вам советую. Спасибо. А как вы чувствуете вот после этого сеанса себя? У вас какие-то изменения происходят, вот когда вы приходите на занятия и после него? Ну, вообще, я всегда стараюсь э, в оптимистичном э, настроение находиться, но, тем не менее, здесь, конечно, такая синергия людей, единомышленников, близких по энергии собирается, опять же, инструкторы с такой энергетикой, здесь творит доброта, всегда доброта, она в огромном таком количестве, вот, профессионализм, и все это в вкупе, с техникой дает невероятный эффект, поэтому, конечно же, после сеанса чувствуется прилив эмоций положительных, энергии, и хочется-хочется дальше идти, и, несмотря на то, что это вечер, делать-делать-делать что-то. Спасибо большое.